Понятно. Вот, например, говорят, что мы должны жить по евангельски, -евангельски мыслить категориями Священного Писания. Вот как это? То есть, ну, как вы сказали, можно, наверное, можно так сказать. Как я говорил. Ум сначала образовывать нужно, Помнишь, <я вам> <говорил с вами>? читая Писание Творения Святых. Ну да, наверное. Но это, это начало, это невершенно. Это... А потом понуждать свою волю, заставлять жить в соответствии с этим. Потом, когда нарабатывается навык и привычка, начинается эти чувств чувства. Тогда уже мы становимся способными к Вселенной Духу Святого Божию. Категориями Священного Писания так, понимаем, мы еще должны брать примеры там, с Христа, с апостолов, еще с другими. Духом Писания жить, не в буквы Писания, а духом. Mm -hmm. Ну, мы люди, ну, пример какой-то, человек что-то сделал, я должен делать так же, или все-таки, или нет. Ну, то есть, он, он так делал, я должен поискать. дает нам примеры праведности или греха. Mm -hmm. Это, а если я буду и в на... одном человеке, и то и другое, например, и Давид в молодости, как горел любовью Господу, даже мальчиком на гусях снял специально песню Богу, когда с овцами в пустынных местах рядом с домом uh -huh. вас их, и его, его ум был для Господа, вот с седьмых дней хвалихте написано. Вот. И одновременно там в Библии писано, как он уже будущем, в славе, на вершине так жестко пал двойной грех, разврат и убийство. Какой, например, после этого покаяния и так далее. Да, конечно, и писание читать для того, чтобы видеть пример того, что такое сладкий добродетель и как можно сгубить грех, лучше по теоретически увидеть грех, чем на практике пережить его. Ну а если мы, например, будем делать так же, ну вот Павел ходил, проповедовал все, и... Я, например, по крайней мере, как минимум говорю, ну и там делаю какие-то действия, что я делаю также, а результат в итоге, э, ну, например, Павел ходил проповедовал, я говорю, что вот я тоже, например, там, объехал, например, там всю страну, к примеру, там, или да весь мир. мир именно, да, да, весь мир проповедовал, но да. в итоге, когда читаем у Павла, например, или там у еще апостолов, они были там, ся, они везде образовывали общины. Вот, например, а я везде, например, объездил, и по факту-то я ничего не образовал, ну просто общался с людьми, встречался где-то. То есть, и тогда вопрос возникает, жить по Евангелию, мыслить там евангельскими священными категориями, Писания, писание, А Что я-то делал, почему? И там результат-то совсем другой. Я думаю, да, нет, если проповедь нести, во-первых, в России, это одна проповедь, и в Африку идти это что то по-другому, или в Азии, и в Исламский мир например, Россия, она все-таки плохо ли, хорошо ли, но как-то о не знает в России. Угу. Тут, тут одна форма э, свидетельства. А, скажем, не просто на мире, но в исламском, там в Индии в Китае, там другая форма. Наверное. Тут смотря как, куда еще. Но все-таки э, если вот я прям себя считаю, вот я хочу быть не знаю, миссионерам, проповедникам, свидетелям, как ни зависит. По-серьезному, это для меня очень важно в жизни, я считаю, вижу. Даже может призвание Боже к этому вижу. Ну да, а вы, да. да, вы, да вы то, конечно, я этим могу говорить не о Боге. Я буду говорить не о Боге. Не о спасении. Вы говорить о Боге о спасении. Православно. Православно. православно. православно. православно. православно. православно. православно. православно. Я, я буду православно. Это что значит? Вот я тебе, свидетельство о Христе, зажег твое сердце. Что следующее должен сделать? Тогда, раз это уже произошло. Я зажег, не ответственность за тебя теперь. Uh -huh. Что должен сделать? Что ты свистом был всегда? Это ничего. как? А так? Не в душе, а в реальном свистну был. Не мечтать, а реально. Это как? Иисус говорит, вот только все вами говорили, слова, я с вами на скончании. Где? Где два или три во имя мое. Я тебя привел к Павлу Христу. Я Павел тебя. Другого третьего. Я из вас создаю Зачем я делаю? Потому что два или три во имя его вы будете, вы будете во имя Христа. Христос будет среди вас. Uh -huh, uh -huh. Поэтому мне не просто сказать, и себя зажечь, а соедините вас друг с другом, чтобы был Христос среди вас. И это мы не просто общиной, а церковью, церковью, церковью, церковь. А это общество со Христом и Христа с каждым, и каждому другому Христе. Но это как раз если... Поэтому, жить... поэтому если я ставлю цель проповеди, серьезной такой, sí. миссии, свидетельства, uh -huh. то я должен это делать так, чтобы это вело к созиданию, опта жизнь Христа. То есть, создание общины или, ну, как церкви, да? или укрепление существующей общины. Mm -hmm. А, или укрепление существующей. А я просто, ну, я знаю, что вы много книг издали там, и, например, вы вот хвалитесь, что вы там полмира объездили, и везде свои книги надарили, и они у вас там, и у, там, и у всех президентов в их библиотеках, в личных комнатах стоят. Вот. Но в итоге где общины-то? Где общение о том, что вы все ну, Я книги mm -hmm. не писал. Моего, по моим проповедям писать книги. Разные авторы. Пять разные. Mm -hmm. э, э, авторов уже знают. По mm -hmm. моим проповедем писали книги. Но это книги я писал, я вообще не писатель. Но если даже сказать так. Книги с вашими словами, с вашими ну, словами. Пускай, пускай, пускай. Mm -hmm. пускай. И, и я это знаю и не противляюсь. Mm -hmm. Я когда мне говорю, а можно вот мы это напишем? Я говорю, как хотите. Uh -huh. Не хотите не делать, хотите делать. Uh -huh. Как хотите. Я так говорю. Но, ну как сказать, тут про меня и по-другому, значит, кто-то вот несет не полноту свидетельства, то есть не ведет к тому, чтобы двое-трое были во имя Его не несет. Значит, он как-то половинчато делает. То есть он, он вот, это как мать ребенка грудного кожи, половина кормила, а по оставила. Так получается. Но с другой стороны. Не совсем голодный, хоть до сытый Ну, а вы скажите, я вот книги вот эти раздал, все дальше сами. <къем> я пошел дальше. Моя задача вот дать вам то, что я тут на. Ну вот если говорить, есть, есть такая книга, называется Дедахе. Знаете, по да? Путин. Да? Старинная книга да, там. 12 времени. апостолов. Нет, это уже христианское время. Uh -huh. Ее приписывают не апостол, если это у как написано. Uh -huh. Это книга апостольского века. Uh -huh. реально и она в сборнике писания мужей апостольских имеет место быть есть такой сборник и там да, говорится, кстати о истинном апостоле и ложном как определить? написано, истинный апостол долго не бывает в одном месте он свидетельствует и уходит дальше и он здесь ничего себе не созидает. Какой-то кормовой базы или математическую базу не созидает. Да, это правда, есть. Поэтому, ну, я думаю, может быть такое служение в церкви, раз дедахи может быть такое служение, в котором вот слово слово и дальше в другую общину пошли. Uh -huh. Довольно можно. Но тогда все равно, если это я не просто делаю, тогда я это делаю а, в церкви, то тогда должны быть другие братья, мои сестры, которые довершают это, созидая общины. Uh -huh, uh -huh. И я вот там, где Дахея писает, там знаете, какое? Там говорится, он не пребывает долго на одном месте, если не апостол. И говорится, он не пребывай долго уже созданной, пускай маленький маленькой общине. То есть, там вы пример, когда реально созидание общины-то нет нужды, она уже есть, она -то переходит только он укрепляет ужасующих и приумножает к нему иных, и уходит дальше. Угу. То есть, все-таки, там плод, плод, рост общины, Созидание общины есть. Угу. Угу. Поэтому, всякое свидетельство имени Всевышнего Господа и Спасения хорошо, но все-таки лучше туда лечить и туда да да Понятно, понятно. А вы, например, 33 года в священническом служении? Почти 33. Почти 33 были. Естественно Много людей через вас прошло Пришло к Богу вот. И мы можем, вы можете так сказать Что я привожу к Богу людей Они пришли через меня Ну вот именно, но, Что вы приводите как к Богу сказать? Иногда мне так и говорят Но я с этим никогда не согласен И я говорю Не от, не от столба, не от ума Из опыта Я, например, многие хотел привести к Христу Угу. Вот близких родных. И для этого старался, но мне не получается. А других вроде я особо старать не проявлял, а так загорались на дело Я давно сделаю это потому, что дело не только во мне, что-то во мне имеет значение, но это не единственное, что нужно. Во-первых, в самих людях, в душах. То есть, это кем воспитан, где родились, кто их близкие это уже там что-то должно. Так угу. иначе. Или, может, они, есть такой греха, что у них отрыжку вызвал И мою моё вот так подтолкнуло. Но это потому, что был предыдущий опыт. Они вам не делают. Но самое главное, конечно, как в вот Писании написано, «Один спахи, другой сейтенец но простит Бог». <сёк> вот все Всевышний все, все, все, Господу. Сколько раз. Вот, ну, вот пример. Когда я 15-16 лет, потом 17-17, говорится для Господа, я хожу в церковь, я причащаюсь, я молюсь, я все духовные книги, я счастливейший человек. Помните, мать, отец, сестра, родные, они Бога не знают. И я так за них скопил, я им старался объяснить, доказать, в мягкой, в мягкой форме принудить, Бог принудить. Они ничего не спорили, но им было это но для них не главное было. И я понял, что я ничего не могу делать. Но я ничего не могу делать. Я не могу сделать главное. Они от Бога не отрекаются. Но могут сходить в церковь раз в полгода. И что дальше? И все. А по Божьему книжу сейчас. И я так расстаюсь, что я ничего не могу. Я так хотел и я, я так, я такая раз, я сейчас и их зажгу, и мы все вместе. Да ничего не было. И я отчаялся. У меня вот такой вот, вот отчаяние, уныние, полный тоска. Я не могу спасти вас всех. Я увидел, что не могу. Вот. И я опустил руки от отчаяния, но ну, я православный, поэтому у меня осталось всегда стоить одно сердце, всегда молиться. Я стал заведомить молиться, молиться по-другому, не как до того. А я говорю, господи, я ничего не могу, ну сделай что-нибудь, господи, ну сделай что-нибудь. И когда стал так молиться, я просил Бога, у меня сейчас среди родных, я тебя дал безбожник. И главная заслуга, если моя была, не в том, что я что-то делал, а том, что я просто молился, а действовал Господь. Поэтому, я когда многие вот так говорят, вот, просят вот это, вот родной Бог он говорит, я говорю из я опыта, простите из слова опыта сказать, начните молиться, если Господь не сожжет город, не будет сожжать город, напрасно Бог не, не будет строить если Бог не строит дом, Он не посудится никогда. Угу, угу. То есть вот эта сама фраза, что... Так он же людей приводит к Богу, то есть она в корне неправильно. Приводит, написано, Дух Святой действует, Мне сложный прокатчик владельцев по себе быть точно. Это работа Дух Святого Божия У -у -у. и отрек живого сердца человеческого. И я здесь, в данном случае, ну, наверное, хорошо картелить здесь пятое колесо, но оно совсем не обязательно. Ну так вот, а когда, например, человек лично приписывает это себе, при всем том, что, например, как Вы только что сейчас сказали, а Ваши родственники, ну, когда-то там были неверующие, да? Не ну, не отрицать но и с Богом не жили. Да, да, да, ну с Богом не жили. И вы ничего сделать-то не могли? Нет, ничего. Вот. При всем старании, самым искренним, вот. самым искренним. При ничего. всем старании, то есть, и при всем том, что вы бы там хвалились бы, а вот я там, там тысячи, не знаю, привел бы. Ну, а может, собственные бы... родные, то есть ты Ну, может, сделать, и не... похвалился бы, если родных привел. Ну, в самом первом моем этапе духовной жизни, я говорю, что это... Тут моих стараний это недостаточно. Это может закончиться очень позорно и плачевно. Поэтому убедился, что если будут просить Господа и Господу действия, вот тогда будет результат. Но вы бы хвалились бы и эм, обрадовались бы тем, что апостол Павел говорит, я вас родил, там... он же много хвалился. А подожди, Алешенька, а вот он ведь, мне кажется, и молился, и действовал, и тут все тут... А разве есть, э, здесь, что он пьшь на себя? Клал надежды. Он говорит, потрудился больше иных опозов, проще мне, но благодать я же во мне. Mm -hmm. Он все-таки Бог честь отдал. То есть он понимал, что без Бога ничто. Он, помните, он сообщает, как Господь то, что сила mm -hmm. Боже, в немощи mm -hmm. человеческий совершается. немощи. Mm -hmm. Он сам все говорит, кто он я, говорит. Mm -hmm. Помнишь, может быть? Кто он? Павел. Mm -hmm. Да, изверг. Mm -hmm. Как изверг некий. А, терзал церковь когда да, да, да, как он, изверг. Он У нас слово по терзатель. Угу. А ведь на самом деле слово изверг, славянское, значит, изверженный. Так называли недоношенных младенцев, которые извергли себя. То есть, он что сказал, говорит? я недоносок этой фразы. То есть, э, ну, это вот недоношные, женщины вышедшие, угу. это вроде человека человек очень похоже, он говорит, я вроде человек, он а человек не похож. Я не доносок, я на пол не тянул. Вот и что он с тобой пришел. Он говорит, как себя понимал-то. Он в другом месте пишет. Христос пришел мне спасти. Но самый грешный это я. Mm -hmm. А если труд понеслась, да, был такой, говорит, но прощения на благодать ну, во мне. Он все-таки не себя хвалил. Понятно. А вот э, вопрос такой, может, предпоследний. По поводу, мы помним, да, Христос приплывает на берег Гадаринской страны, там бесноватые были, и там говорится, что они были настолько суровые, эти бесноватые, что люди там боялись ходить, mm -hmm. вот. а, как некоторые говорят, надо как это делать, экстраполяцию, перенос тех событий на наше время. То есть, ну, там они были, мне это как бы не сильно интересно. Вот, как это меня, например, касается, есть, например, люди, да? Ну, вот, любой, как это сказать, говорит, что человек гневливый, то есть гнев – это некое объяснование. Хотя, например, Христос явил праведный гнев. Не помню такого. Это когда-то Христос грешил? Нет, нет, нет. Не а как он не праведный гнев? Решил. Тогда Но святой блуд был Когда он выгнал этих... Прошу э... прощения, Алеша. Угу. Праведный гнев, святой блуд... Праведный гнев... А тогда святой блуд, давай еще придумаем. Давай будем говорить, было это честное убийство. Угу. Справедливое ну, ворство. Он единственный... Он, там, дважды, его, когда он выгнал с храма. Это-то и все. Где это написано, было? что он гнев проявил? В чем гнев выгнался у Господа? Ну, это может быть толковать, или уже так по, по своему ну, я, я, я без толкования Евангелии, это не вижу гнева Спасителя. Взял бич. Угу. И если он по то хлыста там при был гнев, он же ни одного не ударил. Ну, по крайней мере, не написано. Ну, ему это не облегчил, знаете. И взял бич. Что такое бич? Кнут, там продавали в частности? Ну, скотину. Живот, это для отношение Он взял бич, чтобы изгнать, вывести из этого, собирая скотину. Ну да. Скотину как? Ты в деревне живешь они слышат бич. Их бить не надо, и слышат хлопок, они уже понимают, что только они любят. Угу, угу. Христос никого не бил. Это он вот скотину в раз. Про людей сказано, столы менял то Что он сделал? Вот, вот он в гневе? Нет. Он сделал невозможное менять, он перемешал деньги ему, спутал. Им пришлось сейчас не замены заниматься, а заняться а деньги собирать. И он сказал, сказал, может сказать, не делайте дома отца, мой дом торговли. Ну так и Поэт, так понимаю. А я понимаю. Я понимаю, что он с болью сказал, ну не делайте дом, дом разбойничий торговли. А может так сказал, я не вижу в этом тексте Евангелия даже намека. На правильный или неправильный грех? На святую блуд гнев. или на честное э -э раздражение? Mm -hmm. Гнев мужа правильным не соделывает, сказано. Гнев mm -hmm. всегда, причи... корень гнева – это гордыня. Mm -hmm. Христос спасите, Самый смиренный смиренная кровь к сердцем. Нет, не было гнева никакого, Христос спасите. Неправильно, mm -hmm. Неправильным не или а правильный греха не будет бывать. Mm -hmm. Это просто какая-то глупая, бездуховная грослов. Mm -hmm. Правильный гнев, святую блуд честное mm -hmm. Ёх, то Можно придумать, знаешь, чего все это? Хорошо. Нет. Хорошо. Вернемся это, к... так, может, хри... а христианское, что христианское было правильно. Гнев – человек, который не знает, что такое любовь, и не знает, кто такой Христос. Ну, вот, скорее всего, может быть. Это такой человек, который, про mm -hmm. которого Христос сказал, не знает, какого духа. Вот. А Тогда, ну, вернемся к тому, что я говорил, что, значит, Златон говорит, что гнев – это как раз бесовское чувство, тем более, порождение Конечно. гнева – это гордыня. Конечно. Вот. И... Люди... Э, гнев порождения гордыни. Гнев порождения гордыни. Ага. Mm. А, mm. Люди сегодня, ну, у нас вот как вот привыкли мы, да, читаем пиранов, то есть это вот там фильм, например, вот он там в цепях там, бегает, там вот такой, но сегодня, например, гневающийся, просто человек в рубашке, там в штанах даже под поясом и с бородой, вот, это тот же бесноватый, например. Вот, ну, mm. ну вот раз... разные формы. Да, разные формы, все известны масса таких фактов, когда многие... Приписывай по-разному, в разных формах я встречал у святых, у кого-то праздник, с именем праздник, и просто какой-то вопрос, сколько одержимых имеривают все, то, кто, mm -hmm. в кто в какой степени, то в какой степени, Ну и так там написано, что многие боялись то есть там входить. И является ли сегодня, например, если человек, видящий вот такого человека проявление, ну, ну, просто боится и просто, например, не знаю, даже, может быть, в храм не это, боится ходить там, где этот человек стоит. Почему? Потому что ну, он... в Писании в говорит кое-что боялись, там не скажут, что это они делали правильно, боясь uh -huh. Там не скажут, что это они боясь они молодцы, делали правильно. Это констатация, боялись и все, uh -huh. а причин не скажут, почему. А, а может потому, что у нас сейчас есть суеверие да, такой что безусловно... Его mm -hmm. можно подселить кому-то, он может из за человека в mm -hmm. mm -hmm. Но мы знаем, в Евангелии так не бывает. Господь э, очень схематично, в одной притч, как происходит селевесов. Помнишь, да? Mm -hmm. Да, про то, что дом убранный. Да, из человека изгнали, и он прибывал в местах безводных и пустых. И потом сказал, посмотри, что с домом", то есть душой человека изгнали. Пришел, и там порядок, имеется в виду порядок в глазах беса. Mm -hmm. И оценку своей души бес дает. У глаза бес в порядок. Что такое бесов в порядок? Ну, барда, греха. Совсем да. сказать, хаос греха. Да. Да. Вот. вот такой бес в порядок. Тоже он все в порядке. <coughs> И тогда написано, он пошел, э, нашел семь злейших сися, они образовались такой табу, весь того человека, который был там, там несчастного, второй уже первого. Mm -hmm. Ну, всем почему? Что является, что дает возможность бесу обладать человеком? Бес в порядок. Бес души в, порядок в у человека то есть порочный образ жизни uh -huh, uh -huh. И это не стоя рядом с бесноватым то есть, это как не проходя и бы... не грабили, Дело, живот, да, да, да. а бесов порядок в душе uh -huh. то есть, я вот знаете, да? я знаю, что у меня на заре моего э, церковья был такой факт я ходил в церковь, и э, у меня был э, или каникулы после школы, или отпуск во время работы я полтора года в Сауде работал перед семинарами благодатный опыт благородства за него и это я точно же, что умирал, жить не смогу, бежал как с пожара вот. А вот, мир вообще <coughs> и вот а тогда я вот в такие дни чаще в церкви, даже будни ходил каждый день утром вечером приходить и вот раз какой-то был день будничный да и служил батюшка старенькой у нас был такой царский царство небесное Барьков вот такой интересный. Ну вот, <смех> он с простых э, крестьян такой без хитрости, без И вот он слушал эту и уже причащать вышел с чашей. И небольшой количество людей в будни причащаются. И э, вдруг мужчины ведут женщину. Она идет, и вот, чем ближе чаше, тем она начинается больше стопориться, прям тормозить и рычать. Я-то первый раз это увидел. Я не делал этого никогда. Страшно, наверное. Я думал, я он не получится, что это такое. Я знаю, мужчина мужчин у то доверие к ним, что они добрые делают. Mm -hmm. Вот они подтаскивают ее к чаше, да? Она вот так вот, у самой чаши, тащили вроде ее, прям, вот, знаешь, двое за руки с боков, а двое в спину вот так прям толкают. И не мог, шестер мог так столкнуть. А она уж пожилая. И шестер не мог стопнуть ее. Вот. Mm -hmm. И чем ближе к чаше, тем тяжелее. Совсем двери. Она вот так вот, как сейчас вот так. Ух, как и они летят, и она, как, -как неестественно, к дверям только он откатывается. В общем, второй раз, третий раз. И я, а, я смотрю, мне, я вообще в фокусе стоит быть и такое. То есть я догадываюсь, где я какой-то видел живую. <связываю> вот, а бачка, стабиль, да не мутите вы ее. По... А, погоди, сейчас скажу, кто, Господи. А. Вот так было ну неважно, но ну, вот имя хотел, он а, вспомнил, Зининг, Зининг, помоги-то нам, из запечки уходит баба Зинна, вот я не знаю, я потом тебе познакомился, все было интересно, пособи им, пособи им, шесть мужиков вспомнил, какая бабушка из за... запечки, пособи им, но он имя на позвал, она каждый день Зининг, цель пособи им, она подошла к несчастный взяла ее за мизинец и так как ковечка, кротко подошла, причастилась, пошла. И у меня был я, оп, это что такое? Это, это, это, это такое? И меня, я не шуспоку, хотел узнать, что чем дело, я познакомлюсь с этой бабкой. Она, оказывается, очень интересно, она, говорит, говорю, когда я хотел церковь была очень мальдинца такая, да? И еще раз, в 20 посты, мясо вообще и в понедельник то, создал пост. Он, он, у нее главное дело в жизни замжи не было, в детстве прожила всю жизнь. Она специально потом э, из какой, и так откуда, она вообще продала всю жизнь, купила маленькую комнату ком, дома около церкви, чтобы в церкви быть не Она там что делала? Просто молилась. Вот, молилась, После момента, как Анна Фануелова на связи она она по стенкам указала Богу. Постом это, вот она тебе дышала. А Христос говорит, сей рот ничем же сходит, то, чем молитву и постом. И шестеро верующих людей в церковь mm -hmm. не могли сделать то, что это, это Зиненка сделала. Взяла заметенчик, подвела. Ну так она все-таки выпила или все-таки? Нет, она подвела причастие. Mm -hmm. И так причастилась, что сделал. И я после этого длиннее, когда я читаю Евангелие слова, все животные точно хватит постом. Я понял, какая сила поставила молитвы, а лучше сказать, за космоб покатать боже с что даже такие люди смеяются, хорички делаются. Угу, угу. Вот это я видел. Поэтому если кто-то боится этого, угу. такого, ну, мимо гробов ходить угу. и видео побольше постись и молись. И будешь их, они а притомят, как я гнят. Как и, как и нет, нет. А ну как-то сразу в первое, что у меня возникает, можно ли вообще такую причищать, она там. Вроде какой-то обряд надо как-то очищать. Если, как там... если говорить о традиции без... Древней Церкви mm -hmm. и взять правила апостольские, там написано, что таких не причищают. Сначала нужно избавиться им, покаявшись, избавиться от демонского насилия, и после этого почищаться. Попосить правил такой. Mm -hmm. И древний Церкви так Сейчас наоборот, что-то такое человек происходит, в причищаться идти. А две церкви не причащали, для чего совершить покаяние. Потому что это вселение, оно не случайно. А, глупая сказка навели порчу» так не бывает в жизни. Это беспорядок в моей душе я создал. Это я прикормил бес. это я его зазвал. Каким делаем, Какие поступки? в этом покаяться. Закрыть дверь для бес. кто хочет причаститься. Поэтому, да, есть такое еще понимание, вот ищут батюшку, который отчитывает. Ну, эти экзарцисты, да? Экзарцисты, как плотни боятся. Да, а, а настоящий э, духовник, который реально помогает людям в таком состоянии молитвы, он начинает не с совершения правил. Вот я знал, отец Герман Чесноков, покойник в Северном Посаде был, с ним покойный тогда монах. Он начал не сочиток. А с исповеди покаяния, говорит, давай мой родной наш герой давай с нуля, что ты помнишь, давай весь я отвыплен, давай всю грязь отмой сначала. Он с этого начинал. Вы знали таких людей, которые изгоняли бесов. Ну вот отца Гермона, вся Россия знала. Да? Он да. умер вот, в этой пандемии, не два штука за только. Понятно. Понятно. Адриан, Отец Адриан в этом, как ее, сказал, в честном да Но они начали с покаяния они, они не обрядами очищают человека А они звали в покаяние, чтобы Дух Святой начали, если человек А как он будет действовать, если даже, например, еще под воздействием находится, а бес он не даст покаяния, как говорится? Ну, Но не скажи это Не то, что не даст, бес он не может смириться Бес может взять не такой степени, что вот сознание и чувство. Нет, так не бывает. Человек свободен. И ничто его словать не может. Он может быть независимый, но свобода всегда остается. Там глубинизм есть всегда. Он может, Теперь просто хотела задать такие полные вещи.